Так, здесь комендантский час, целых 10 минут у меня есть для того, чтобы кого-нибудь посадить. Я могу просто пойти на, на ходу быстренько челика, кого-нибудь стопануть, а чё бы и да, я могу себе позволить. Стоп, а как мне здравствуйте, остановитесь. Остановитесь. Окей, раз, Два. Три. А это сука Стоп, я же могу его наказать за феррерп, правильно? Правильно. 15 минут джайла. <связать> минут. -мш -мш. Джайл. А. <связать> Эх, да что там за пиздец? все таки меня убить. фрагменте он начинает дергать двери тогда, когда их начинают открывать. По факту, он нам просто не дает зайти, чтобы закончить уже эту перестрелку, пользуясь отсутствием правила, дурабуз. Но поскольку мои ролики нацелены на то, что доебываться даже до воздуха, ребята, учитесь. Если нет такого правила, но такая херня происходит, то говорите просто, что это нон-РП. Аргументируйте коротко и просто, а именно тем, то, что не может человек отстреливаясь от троих сотрудников полиции одновременно еще не давать им пройти в комнату. Но просто нет на моей памяти ни одного такого случая даже из реальной жизни, потому что ну DarkRP это хоть немного до да реальной жизни, а он еще насчет этого будет спорить. Опять же, стопы, ребят, я делаю не просто так, дайте объяснить. Немного потом на админразборках администратор, который будет помогать разбирать эту ЖБ, будет мне объяснять, что вот если я впрягся якобы за тех, кто обороняется, то я фактически принял их сторону. Но как бы не так, я просто делаю свою работу, я просто зашел в общагу и увидел там человека, который стоит с оружием на наперевес, и решил его нейтрализовать. На то, что он там кого-то рейдил, или же кто-то от кого-то оборонялся, мне в принципе до да пизды, я просто опять же делаю свою работу. И если же даже обороняющаяся страна будет на меня рыпаться то она тоже получит по жопе а вот этот фрагмент со стоп-кадром это прямое доказательство того что я в принципе не мог стать на чью-либо сторону в этой ситуации я просто нейтральный полицейский который увидел нарушение и начал его пресекать что ты дверь дергаешь Остановись. С тобой сейчас ведут перестрелку три сотрудника. Остановись и перестань. Да мне-то В правилах пункта ПГ я не нашел, но, как по мне, это прямое нарушение правила ФИРРП, потому что его прямо поставили перед фактом, что он стреляется уже с тремя полицейскими. И ему было бы неплохо сдаться и просто выйти, и тогда бы перестрелка прекратилась. Но ему, опять же, по его же словам, до этого дела никакого нет. Он будет также продолжать дергать туда-сюда двери, чтобы мы не могли зайти, и продолжать перестреливаться аж до завтра с тремя полицейскими. Немного потом администрация скажет, что ФИРРП здесь нету, но я все равно до сих пор думаю, что оно было. Ситуацию эту оставляю для того, чтобы вы могли в комментариях порассуждать на эту тему, было ли оно тут реально или нет. Давайте, очень один меня то, что Окей. Okay. Okay. <связывая> то есть ты сейчас будешь. <связывая> <связывая> Серьезно? Что я его пристрелю? Ага, yeah. вау. Ну, блядь. Ничего я... а, не хочу слушать. Твой глот, сосать. Он же дверь дергал, правильно? что это за хуйня. Здорово. <Majers sadeceabilityrator> почему ты используешь... Её... Конечно, не уверен, но почему ты используешь ПВО для изменения голоса? По твоему голосу не то, что это человеческий. Не хочешь, не говорил, у меня нормальный голос. То есть то, что он в тупую нарушил как минимум нон-рп, его вообще не волнует, а то, что я играю с программой для изменения голоса, это прям преступление. Ебать у вас логика, ребята. Не поймите меня неправильно, но у меня есть на этом серваке разрешение от старшей самой администрации юзать эту прогу для изменения голоса. Ну, сами понимаете, если я буду без нее играть, то у меня ни один ролик не получится. Но просто представьте ситуацию. Перед вами два нарушителя, и у вас есть выбор только одного из них наказать. Один нарушил в тупую там какое-либо правило, которое реально ломает рп-процессори, же доставляет дискомфорт конкретно другим людям. А другой чел просто поизменял немного голос, поговорил и все. До кого доебаться, думаю, выбор тут вполне себе очевидный. Но для нашего главного героя на данный момент он не очевиден. Я ничего те, тебе особого не имею, но у нас запрещено использовать программы для изменения голоса. Да, я знаю, я не использую. Чем-то можете это опровергнуть? Что ну, вы нету не используете? Как Таковы доказательства вот этого вот. Да. Вот. А у меня другой вопрос. Но. Почему ты дергаешь двери, когда ее пытаются mm -hmm. открыть? Это дурабус. Дурабус? Ну, хм. Вообще, да. А где это написано правило? Этого нету правила, дурабус? Нет, ну я. Ну, такого правила, собственно, нет. Никто не запрещает. Е если бы это было, то, конечно, все бы знали то, что надо. А, а что ну, так нельзя? Есть нон-РП ну, правило? Ну, да. А, собственно, что мне запрещает по РП, просто брать и подпирать дверь? Но если ты подпер двери, она бы не открылась несколько раз, вот потом ты еще успеваешь отстреливаться Но. ты еще берешь, дергаешь туда-сюда двери это не совсем реалистично, Но вот это номер П. Я такого ни разу не встречал, никогда. Ты стоял, рейдил то квартиру, я, я увидел учиниться. это, стрельнул в тебя из-за того, что у тебя да. оружие. Ты увидел нескольких сотрудников, и ты начал с ними перестреливаться. То есть ты не убежал никуда, да. ты не свалил вообще. Я убежал общаги. в квартиру, в чем проблема? То я Недалеко не понимаю. ты особо убежал. По-хорошему, в идеале, ты должен был просто убежать из общаги. Вот. Но ты просто решил mm -hmm. для себя вот то, что будет прикольно постреляться с ними. С двумя ну уже. Да, будет Соло. интереснее гораздо. Ну, Вестерее. интереснее, но это фир -РП. Даже не знаю, что вам сказать. Ну, это спрощил. получается 15 15 минут. У тебя 30 минут за РП и фир -РП. Mm -hmm. А вы можете, пожалуйста, показать именно наглядным? Я, конечно, да, понимаю то, что, а о, что может быть у вас есть демонстрация экрана. Я хочу именно за а второе 15 за что за то, что я дергал дверь. Но НРП и феррер. Нет, я, конечно, понимаю то, что нет. Я говорю вам, феррер э, РП правило так не работает. Как оно работает, ну? РРП не работает во время рейда. Рубрика поясня, не нарушай. Вот вы сейчас, наверное, спросите, но ну ведь он реально рейдил, а ты просто прервал этот рейд. Вот вы сами ответили себе на этот вопрос. Я прервал этот рейд, и началась обычная перестрелка. Не рейд, не какой-либо обыск, просто перестрелка. Это не рейд. И уж тем более его мы не рейдили, потому что он зашел в ничейную квартиру и начал там обороняться. Я изначально держал оружие, пока перестреливался с ним. А вот тебя никто подбегаете к нам. Тебя никто не рейдил то я рейдил. Ну рейдил молодец, я как полиция увидел и прервал этот рейд. Дальше началась обычная перестрелка. И что? И то там было три сотрудника полиции. Ты был один. Если что, я к этому отношения не имею. Считаю, э -э я не считаю то, что у меня есть ФРП. Хорошо, да. я тебе Если... уже говорю как старший администратор, чтобы ты выдал себе наказание. Нет, конечно, выдам, окей, я просто пожалуйста, просто старшей администрации. Хорошо, но жалобы особо ну, никаких не, не я тебя предупредил. Предупредил что в плане? Я только что сказал, о чем я тебя предупредил. Я не хочу с тобой спорить, мне, в принципе, это на одно место не упало, мне это не интересно спорить. Я увидел нарушение, ты как раз тэпнулся спросить меня насчет программы, а я тебе рассказал о твоих нарушениях. Ты ничего противопоставить вот этому вот обвинению не можешь, Получается, ты виноват. Ну, я вам против, противопоставляю факты, то, что так Фер-РП, правило, не работает. Но вы уперлись и говорите то, что оно и так работает. Оно работает ровно таким образом, то, что когда ты перестреливаешься с тремя сотрудниками полиции, и тебе об этом прямо уже говорят во время перестрелки, чтобы ты перестал это делать, ты это просто проигнорировал. И ты об этом сам прямо сказал в восьми Поэтому я не вижу смысла с тобой спорить. Мне это. Ты напрямую игнорировал это правило, и сейчас я, я тебе нигде... должен еще объяснять, как это работает. Мне оно не нужно. У меня есть чем еще заняться, поэтому выдавай себе наказание: 30 минут за нон-РП и за ферррп. И я пойду играть дальше. Тут нету рп я еще раз повторяю вам. Окей, хорошо. Жди тут, сейчас никуда не левай. Так, я написал, получается, ЮКИМИ, я жду ответа от него, что делать с тобой, если ты не хочешь выдавать себе наказание за явные два нарушения. Сейчас ожидаем ответа, и, возможно, он попросит твой стим и выдаст тебе еще больше срок, чем 30 минут. Если тебя это устраивает, то можем продолжать сидеть дальше. Может, ты, конечно, еще ливнуть с разборок, и это еще добавить тебе больше срок. Если тебе в кайф, то... Милости прошу. Ну, можете, пожалуйста, мне не угрожать... Я а, не угрожаю, я просто говорю, как раз тебе пересказываю то, что я, я сейчас сделал за последние полминуты пол или же минуты. Ты наборный или донатный? Донат. Я задал очень глупый вопрос. Но какой администратор еще будет вот так вот уперто с тобой пытаться спорить, лишь бы не выдавать себе наказание? Ребят, спойлер, мы сидели около, сука, 40 минут, чтобы разобраться насчет его бана, который он получил все-таки в размере 15 минут. Вот не знаю, у них в такой момент голова, ну, вообще не работает. Ну, реально же проще будет выдать себе наказание на 30 минут, чем, сука, сидеть 40 минут, еще плюс 15 отсиживать в джайле. Чтобы долго не томить вот этой вот ебучей духотой, я просто промотает до того момента, пока мы ему не выдадим наказание. На НРП тут точно. Ну вот на НРП уже подтвердил. Какой вопрос? Он уже себе за это нарушение не хотел выдавать наказание, хотя я очень просил. С, с слова РП, я пока что не согласен. Пока Илюшка. Я жду ответа высшей подтвердил. администрации. Ну окей, тогда пока что выдавайте ему за НРП. Этому. Окей. Хорошо. Okay. Пока что Джайл за НРП. Ура, победа. Бля, пиздец, около минут 30-40 как раз и вышло вот это обсуждение вот этих нарушений. Я в ахуе Нельзя было просто с самого начала просто согласиться, когда я достаточно подробно объяснил еще до вашего всего прихода. Он в итоге отсидел 30 минут на разборке, блять. Еще сверху 15 получил. Это вышло даже больше, чем ему полагалось. <социсленные> потому, да, чем потому, что, потому что здесь головол. Головол. А мне кажется ли вам, что здесь слишком много людей <социсленные> <социсленные> на полный сантиметр? На тут... Это оскорбление. Это оскорбление. <социсленные> раз, раз, можете кто-нибудь залезть на вышку? Два, два, два, шесть. Шесть. Я, я стою. Я стою. <социсленные> <социсленные> я стою. Я стою. остановитесь. оскорбление, садись стою я? Остановитесь, пожалуйста. Я да уже он, поговорил сказать. с одним что там понимаю. понимаю. понимаю. Что это, блядь, такое? Фрэм-агент ФБИ. Да, обычный, -агент ФБИ. Да, обычный агент ФБИ. Ну, это, я сейчас что? Это я. Ага. Чайс, прикил. Да. Да кто здесь летает? Какая вот собака? И, Илюшка, и, Илюшка, иди сюда, Илюшка, блять, Ему разрешено использовать программу для изменения голоса Я стоял чела, пытался О, за провокацию пытался, полицейского арестовать, он из-за меня убил, непонятно в а yeah, смысле ему можно использовать изменения голоса, и даже нарушать Не, ребят, я отказываюсь верить, что они, сука, здоровые на голову. Это просто пиздец. Чел в открытую нарушил фрикил, но сука его заботит, это намного меньше, чем то, что какой-то другой чел использует программу для изменения голоса. Я вам отвечаю: в будущем в каком-нибудь ролике найдется какой-нибудь долбоеб, который заэрдемит пол сервера. Я его тэпну на жалобу, и он будет сука, качать за то, что я программу для голоса юзаю. Но это просто пиздец у меня нет слов мы сейчас не об этом разговариваем а о том что ты нарушил фрикил. если чуть, чуть слышит, то его забанят за это почему ты, ты убил его? по какой причине я, там стоял я, там стоял кофе он арестовывал человека да, вдруг случайно. ты убиваешь его с какой-то там псг я... да? да, да, да, да, да, да, да, да, я знаю и да, я расскажу случайно, я, общем, не случайно, спрессорный... это является нарушением правил фрикил. я в курсе, я в курсе, я в курсе, я признаю я случайно это сделал это ТК-гений. Хорошо тогда... А, да, team Kill, точно, что-то я затупил, да, это team Kill, Что-то я затупил немножечко. Давай, я, я признаю, я признаю, я признаю. Все, тогда. Я точно здесь, да, да, пожалуйста. Погоди, пусть у меня жалобу разберут. Пусть у меня еще жалобу разберут. На что? На кого? На кого? на, на, кого? Да, на него? смотрелось. Его? Я тут. Почему он использует WestChange? Ему Потому можно. Ему в смысле истребление ему можно? Ему. Административного аппарата. У него есть разрешение от, со стороны высшего административного Получили аппарата. разрешение от высшего аппарата. Он, он, до сих пор его использует. Да, <связь> блядь, его можно высушку. еще раз тебе говорим. Пиздец, вас так Модор... сильно Модор... это заботит, я не могу понять Позад. или что. А, ну разрешение, разрешение от, от высшего административного аппарата, аппарата. Да, так что ладно. Блядь! Что такое-то разбился? Да я пяточку разбил, блядь, пяточку. Держи аптечку, держи аптечку. Опа, опа, опа. О -о -о -о. Сука, вы что, совсем ебанутые? пойду пиво попью, блядь. Да ч за пиздец был? Я их распиздошил двоих, блять. С дигла, блять! С пистолета? Да! Они хотели тебя об открыть. В смысле, как они? два на два могут так делать? Ну, чего они могли меня убить, типа попасть. К тебе феррершпой работает до одного. А у меня феррершпой от двух. То есть мы вдвоем, они вдвоем. Мы можем, мы можем их. У нас феррершпой уже не действует. Они убивают меня? Станет болеть ну, так? А я сначала вообще не понял, что они учили РП, Я просто смотрю, они стоят, стоят, бить. раз, а, достали Ты их убил? Тебя начинают хуярить, я ему быстро в зубы, блять, всаживаю весь магазин. У остается один на один со мной, блять. Он, слышишь, он автомат достать успел, он с баррела, блять, пострелял по мне. Он еще достал этот СВД, блять. Он еще из СВД магазин нахуй выпалил. Подожди, Хрущева, да, Хрущева ли них Ну вроде. Как-то такой. Ну да, там, там посмотри, короче, по логам киллов я двоих ебанул, там вот двое последних, что я убил, это они. Ну ты Хрущева, боже, Хрущева такой крип. Чтоб ты, чтоб ты понимал, это мой секман. И когда он, и когда я с ним режу, он драгит прям как бог. А тут... Он, блядь, против чела под пивом Блин. не вывез. Четка, Чего я могу расскажу. Пойдем, баба, пойдем, баба, мажай, что еще делать. О, останов... О, остановитесь! Остановитесь! На белом костюме. Не остановимся! Остановитесь, камуфляжные. А, Блядь, Джоли, убери катус, убери капусту, убери капусту, убери капусту. Убери Убери а Убери А, то есть вообще ноль. А, подожди, убери капусту. Убери капусту. Убери капусту. Убери капусту. к стене. Опять он. Да ёбан, европ. Пройдите. Эм, Пройдите. Сука. Я сейчас все взорву, у меня Си4. Да Бежать. что за нас? Вы ч совсем ёбнутые? Ну что это, блядь, за пиздец? Ну ёбаный, блядь, кто это нах... Повар, блядь? Ну серьезно, ты чё делаешь? В смысле? Ну в смысле, ты э, зачем берешь и убиваешь? Короче. Это мой друг, я ебал Пас, не ты сотрудничаешь с нелегальной профессией, будучи легалом, какого черта? Я тебя фрикил. Че, черт. Фрикил у тебя, говорю, родные фрикил. Запущи секунду, мне пока звонит в дискорде. Ну, все, пока разговариваешь, я тебе буду банловать Ты хотел арестовать у меня лучшего друга. Это никак не касается. Ты с ним не ни в одной группировке находишься, чтобы его каким-либо образом защищать, тем более что? в торговом комплексе, в людном месте, без особой на то причины. Удачи. Что происходит? Здравствуйте, брат. Эй, Эй, Мистер. мистер. Здравствуйте, Ой. товарищ брат. то не понял, объясню. Он хотел меня связать прямо при свидетелях и куда-то увезти. По хорошему я мог вообще достать пистолет и расстрелять его на месте, но я решил воспользоваться попробовать шокером и арестовать его. Кстати, возьмите во внимание, ребята, которые собираются играть на ХПРП, ник этого человека, потому что он какой-то долбоёб вот реально. Ему просто похер на поэтому если вы его встречаете, то пристально следите и подавайте на него кучу жб за его нарушения. Просто нахуй. В щепки сломать ему жизнь на этом серваке в том плане, чтобы он научился соблюдать правила. Продолжение. Продолжение. А -а -а -а -а. Ты, да. Спаси, продыхай. Ты что сделал? Ты что сделал? Пытался меня задержать, Кал. Есть, кстати, сведения по ну. вот этим двум. людям. есть сведения по вот этим двум людям. Есть? Я, <свят> я просто вот вот не два. понял. Один я слышал, выстрелил, ты слышал полицейского, который проверял? Куда он, блядь, по всему голову, у вас друг начал бегать от нас, пытался. А какие сводки были? Вас надо обыскать. Зачем ты хочешь скрыться? Не скрывайся, брат. А что я виновен? Я его, я даже не хочу оружие, пожалуйста, отойти, подальше не можем. Нет. Я отошел. А какие сводки были? Да не начали говорить, что так и не скрылись. Какие сводки на пожалуйста, женщина, отойти. Глянь. Ну что за? В этот, блять, раз, кто это сделал? Что за пиздец? Ой, блять, ебучие картели. Да почему на них всегда отсталые места играют? А что это за пиздец? Привет. Да ёб твою налево. Причина убийства. О, сейчас, секунду. Алло. Алло, причина убийства. Да это дело. Так в смысле, ты ставишь лицом к стене и арестовываешь людей. Я их защищаю от ареста какое ты к ним отношение имеешь. Боже, сука, эти ебланы себя вообще слышат, они играют за криминальную профессию, которая не может быть в принципе благородным Робин Гудом. Ну, разве что для тех людей, которые с ними на одной и той же профессии и находятся под одним и тем же клантегом, тогда окей. Но в остальных же случаях, как и в этом и в предыдущем случае, когда повар убил, блять, полицейского, который гнался за наемником, который не слушался его, ну это просто пиздец, что это за бред? Такое впечатление, то, что вот на конкретно этом серваке у бандитов и у полиции несколько разные приоритеты, и они поменялись ролями, теперь люди защищаются от полиции, а не от бандитов. Теперь у нас оказывается криминальная структура сперва защищает людей, а только потом начинает кого-то рейдить или же грабить. А полиция, ну тут реально как будто бандиты. Охуеть. Еще один вам мой совет. Если вы встречаете вот такого вот благородного долбоеба бандита, то просто прямым текстом ему объясняйте, что если челик, которого он защищал, не находится с ним в, од... в одном клане или же на одной профессии в одном клане, но ну, в идеале, чтобы и то, и другое, то он в принципе не имеет к нему никакого отношения. Как долго бы они не стояли друг с другом вместе рядом. И я вас умоляю, ребят, не спорьте с ними, они будут, сука, до посреднего говорить о том, что они не виноваты. А если это, это даже попадется администратор, то он скажет, что я не буду себе выдавать наказание, потому что я не считаю, что я тут как бы нарушил. А если не администратор, то он позовет друга администратора, который тоже будет вам доказывать одну и ту же хуйню. Вот эти все описанные примеры сегодня попались в ролике, так что имейте в виду, такое тоже встречается. Какое отношение? Места... Management. Ты, Дружка. это...�... 거의... ты к ним, ним не имеешь никакого отношения, ability... ты есть не находишься ни в одном клане Я имею либо Нет, ты не имеешь к ним никакого отношения Я в данный момент ставил Нет, человека, который не относится к, к картелю И ты в принципе не был вправе пытаться что-либо делать Тем более в людном месте, когда столько свидетелей находится вокруг Когда Если никто не видит убийцу, это не считается убийством. Но убийство, тем не менее, все равно без причин Убийство без причины. Я же сказал, что я себя убил. Ты Это необоснованная человека, причина. Тебе до него по факту никакого нет дела. Это ни с твоего клана, человек, ни с картеля тем более, ни как к тебе не относящийся. Ты просто хотел пострелять и нашел якобы повод себе. Поздравляю, я, повод не я особо действительный. Его, я с ним общаюсь, так. Ну, я не видел, он общался с Виталией тем. Вполне себе повод. Ребята, вы тоже, спустя пару-тройку диалогов с каким-то человеком, готовы за него просто буквально вспороть глотку какому-нибудь госу? На самом деле, я в этом очень сильно сомневаюсь. Ты мог не знать, так я его знаю. Ну так я вас обоих не знаю, я гос. И ты берешь в людном месте, чела убиваешь. Ну так ты-то, откуда ты знаешь его? Ну, ну ты его первый раз в жизни видишь, а я уже не первый, я его и спасать учил спасать при наличии таких вот людей, как остальные ГОС, ФБИ и прочее, там столько людей было и в принципе об этом не побеспокоился ни разу. Он так ставил ты его лицо разница какая там да было очень чувствую. много полицейских Держали на в любом случае ладно я признаешь свое нарушение раз до меня так докапывает. Ну вот раз до меня так докапываются то я лучше признаю свое нарушение лишь бы от меня отъебались это то же самое что ты с человеком посрешься он перед тобой накосячит и он перед тобой извинится только ради того чтобы ты от него отъебался не сомневаюсь то что в будущем он еще раз и еще раз будет нарушать то же самое правило в таких же подобных ситуациях сука ну я реально не понимаю что в головах у челиков которые играют за картель посмотрите все все мои ролики на хэппи все картели которые мне попадались это конченые ебланы они недостойны, блять для существования на этой планете это не камень в огород этого сервака это камень в огород игроков которые выбирают себе эту профессию и модель поведения вот такую вот на этой профессии не более они не знают даже сука базовых правил они крамят по кд да это криминальная профессия но не нужно крамить но не таким образом что ты просто увидел с 50 метров какого-то человека когда ты рейдишь мэрию и убиваешь его. аргументируя о тем то что вот он видел то как мы рейдим мэрию причем они подобные случаи когда они намеренно вот так вот крамят тупо для забавы, не считают за нарушение нисколько, но как только ты включаешь программу для изменения голоса, у них сразу же полыхает жопа. В самом конечном итоге, как только ты начинаешь их раскачивать на разборке за нарушение, они тут же зовут друга администратора, причем с одного и того же блядского клана, который начинает его пытаться выгораживать, но в итоге обсираются оба, и один из них получает наказание. Причем наказание в моих роликах выдает как раз тот, кого позвали выгораживать, но это просто пиздец. Может, тот я не знаю, какой-нибудь... Ура, камчас, значит. Остановитесь. остановитесь. Вам пред... вам сказали, остановитесь. Куда он взялся, блядь? пиршп бля они вот просто на автомате нарушают или что я просто не понимаю ребят реально что за дебилы и богу так следующий кивы Виталий кекс сука еще один придурок блять ну еб твою мать здорово да здравствуйте нарушение пиршп да слушай. прикила тоже ладно Почему? чего чего можно узнать причину? Ферр П и фрикил. Ну а да, почему фрикил? Тебе было сказано остановиться, ты начал убегать. У меня был тазер в руке, а соответствую с правилом фер РП запрещено доставать оружие в ответ. Затем ты меня убил без особой на ту причину. Так я забежал за дверь, и там уже доставал оружие, а выбежали, Я тебе за, об этом сказал еще тогда, да, когда выставить. ты только-только только спускался с окна. Остановитесь. Остановитесь. Вот поэтому сам виноват то, что начал убегать. Хорошо. Хорошо. 30. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Пум-пум-пидум-пум-пум-пидум. -пум Блин, классная тема вообще. За полицейского играть не очень нравится. Очень много нарушителей. Получается, находить. Почему раньше до этого не додумывался, я не знаю. Я играл на каких-нибудь других пропах и. Вроде бы я тоже находил нарушителей, но не так много. И от того становится веселее и интереснее. Хватанем еще кого-нибудь. Ого, а вот это я заберу себе. Ну а почему? Ебать. Ладно, я здесь все снюхал. Вот вы представляете себе новость: полицейский. Проник в чужую квартиру, об объеборился там как пес, И теперь не может найти выход из квартиры, из дома. Ну что это за ёб твою мать? Пиздец, здесь? Ну, останусь тут, посижу. Ули мне. Ха-ха-ха, сука, я откинулся. Словил, блять, перед...